Итак, согласно пункта 2.1 правил пересечения государственной границы, родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, которые подтверждают соответствующие полномочия лица, которая сопровождает ребенка с инвалидностью в случае сопровождения опекуном, попечителем, одним или двумя приемными родителями, родителями-воспитателями, удостоверение, что подтверждает назначение социальной помощи в соответствии с законом Украины о государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, в котором указан статус. Ребенок с инвалидностью или справки о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданные структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, в районной городе Киеве, государственной администрации, исполнительным органом городского совета территориальной общины, которой принадлежит территория областного значения, районной в городе в случае его создания совета. При этом независимо от того, на кого, кто получает эту помощь, то есть иногда бывает, что указана мама, но ну, это в большинстве случаев получателям указывают маму, или индивидуальные программы реабилитации ребенка с инвалидностью выдан врачебно-консультативной комиссией учреждения охраны здоровья или медицинского вывода о ребенке с инвалидностью до 18 лет а также их нотариального удостоверения копий. То есть, либо оригиналы, либо э, документы, которые вот я перечислил в этом пункте, удостоверенные нотариально копии. Вот. Э, кроме этого, родители, на содержании которых э, уже находится совершеннолетний ребенок, но с инвалидностью первой и второй группы при наличии свидетельства о рождении и документов, которые подтверждают инвалидность или их нотариально удостоверенные копии. Как мы видим, в этом случае не нужно никаких актов с места жительства и доказывать, что ребенок проживает вместе с родителем или с родителями, по одному адресу. Поэтому выезд с указанными лицами при сопровождении осуществляется в таком порядке. Кроме того, если, например, мама выехала с ребенком с инвалидностью, а теперь хочет выехать или родитель, или родитель-воспитатель, или попечить, один из попечителей, то нужно, опять же, иметь... Указанные документы, плюс справку о том, что мама с ребенком находится на консульском учете. О консульском учете, учете и порядке постановки на этот консульский учет я снимал отдельно видео, ссылку я прикреплю. вот Поэтому имейте в виду, что можно выехать даже если ребенок с мамой находится сейчас уже за пределами Украины. Всего хорошего. Ставьте лайк этому видео. Пишите свои вопросы к видео, в комментариях. Я на каждый вопрос в течение суток отвечаю. Если вы хотите персональную консультацию, не хотите, чтобы информация о вашем вопросе была в комментариях общедоступной, можете писать мне в личные сообщения, Контакты я указываю в описании к видео, но в таком случае консультация будет платной. Размер гонорара за консультации на время военного положения по таким вопросам я не устанавливал. Люди оплачивают столько, сколько могут. Такая вот форма оплаты.